Проверяем, полный п. повышенная передача. Аж. Аж. Аж, аж. Раз, давай насчет три. Раз, два, три. Ты видал, блядь? Это аж была, блядь, Диман. Слушай, у меня никогда так не вставал, блядь. Это, блядь, вариатор CVT, блядь. Да, мы вдвоем наказал и <с> Хуй! <Охуеть. с> блять, пиздец! <с> вот это кадр, блять! <с>